В зоологическом музее КФУ имени Эверсмана стало еще больше ценных экспонатов. Теперь в стенах музея университета можно увидеть три чучела очень редких крокодилов. Было установлено, что представленные виды включены в перечень очень редких видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Надо сказать, что... Крокодилы этого вида впервые попадают в фонды нашего музея, то есть до этого у нас этого вида не было. Вот, соответственно, с этим, конечно же, нам очень важно, то, что эти животные были переданы на хранение нам, поскольку это помогает студентам, которые у нас занимаются, знакомиться с разнообразием фауны. Вот, и таким образом наш музей имеет возможность пополнять свои коллекции. Чучелы крокодилов были задержаны таможниками Казанского аэропорта. Противозаконную находку обнаружили в багаже пассажиров, у которых не оказалось специального разрешения ВОЗа, после чего ее изъяли и отправили на экспертизу. Теперь эти экспонаты обретут надолго свой дом и послужат науке. И как экспонаты будут выставляться и показываться для граждан, Гостей Казани и студентов университета. Первым желающим передать чучело зоологическому музею Казанского федерального стала Татарстанская таможня. Ну а федеральная таможенная служба поддержала инициативу и разрешила безвозмездную передачу. Теперь у студентов и гостей университета есть отличная возможность поближе познакомиться с породами от них из самых умных рептилий, которые известны всему миру как морские подводные и крокодилы-людоеды. Аделия Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз.